так всем привет меня зовут вахид фартур в этом видео мы поговорим о инстаграме о том как его раскрутить и о том как вести статистику в инстаграме как отслеживать ту или иную эффективность и как повысить эффективность раскрутки в инстаграме итак значит но ну, все мы, наверное, знаем, что на сегодняшний день среди всех соцсетей самый быстро развивающийся соцсеть ⁇ это Инстаграм. На самом деле все соцсети ⁇ это бесплатное привлечение дополнительных клиентов в тот или иной бизнес. Неважно, чем вы занимаетесь, продаете какие-то товары или услуги. На сегодняшний день, я не знаю, даже те, кто продают на улице цветы, да, или кто продает услуги по интернету, возможно, это создание создания сайтов, или продвижения, или реклама. Все имеют в соцсетях такие, как ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках очень много. На Ютубе это тоже, в принципе, соцсеть, да, только видео. Все имеют, в принципе, тельные аккаунты. В каждой соцсети есть целевая аудитория. Но чем хорош Инстаграм? Во-первых это самая быстро развивающаяся соцсеть. А в России она довольно-таки хорошо прижилась, и она бурно сейчас развивается. И к тому же, та аудитория, которая в Инстаграме, она платежеспособная. И это объясняется очень просто тем, что Инстаграм в основном а, это соцсеть только для тех, у кого есть смартфон. Все мы знаем, что в России айфонов больше всего, даже чем в Штатах. Поэтому основная аудитория в Инстаграме – это обладатель так, называем, так называемой Apple продукции, поэтому это говорит о их платежеспособности. Итак, как же нам развиваться? в Инстаграме и как вести статистику. На сегодняшний день для статистики есть самый лучший сервис и он называется Icon .com. Ссылку на данный сервис я дам в описании видео, что позволяет вообще делать этот сервис. Так, я зашел под своим логином, да, чтобы вам показать. Сейчас более подробно покажу. Итак, самое, что не на есть лучше в этом сервисе, это статистика. Статистика позволяет отследить эффективность нашего Инстаграма и позволяет увидеть, над чем нужно работать и в какую сторону нужно идти для того, чтобы вообще повысить, значит, наш пиар Инстаграма. Да? Итак. Что мы тут видим? Ну, сколько фотографий видим, сколько всего лайков, сколько всего комментариев, наша аудитория, кто подписан на нас, да, это на кого подписаны мы, на какое количество. Так, значит, это последние наши читатели, кто нас читал за последние 7 дней, да. Также рост аудитории за последние 7 дней. И потерянные последователи. Это кто от нас отписался, да? Так, дальше что мы можем посмотреть? Дальше мы можем посмотреть по датам. Также мы можем... Сейчас, секундочку, я переведу. Окей. Также мы видим то, что в сентябре, к примеру, упала наша посещаемость на 38,1%. Да? Ну, если честно, в последнее время я Instagram просто не занимаюсь, у меня не хватает времени, но вообще я, в принципе, активно Instagram использую тоже. Так вот, можно посмотреть дальше содержание. Так, тут у нас показывается, значит, вся история от момента создания до нынешнего дня по инстаграму также так, показывается в какой день больше всего аудитория заходит на наш аккаунт в данное время получается это суббота и а, тут прямо по часам в какое время лучше ну то есть а, большее количество аудитории тоже смотрит нас получается примерно это где-то в 11 в где-то примерно 18-6 часов. Ну и вот эти вот 6 чуть-чуть поменьше кружков, да? То есть тоже довольно-таки. Но самое эффективное это 18 и 11 1 утра и 6 вечера. Да? В субботу. Вот, следующий, второй там день идет. Это четверг. Но то же самое время. Вот. Дальше. Что значит у нас еще есть? Сейчас посмотрим. Так, ну тут наиболее часто мы используемые хэштеги. Хэштеги это как раз то, что помогает нам раскрутиться. Хэштег это просто, когда вы делаете фотограф в Инстаграме, вы ставите значок и приписываете к нему какой-то хэштег. Ну то есть, если, к примеру, вы сфотографировались там как раз на Красной площади в Москве, то можете поставить хэштег «Москва». да Или просто где-то на улице в Москве хэштег Москва. Самое главное, чтобы хэштеги были актуальны и э, больше чем 20-15 хэштегов на одну фотографии нет смысла делать, потому что они не будут работать. И хэштеги, они должны быть по теме, они должны быть актуальны. Так, дальше смотрим. А, значит, тут мы можем посмотреть, а, какие фотографии за все время у нас а, больше всего раскручены, где больше всего получено лайков. Лайки – это, в принципе, единственная валюта в Инстаграме. Так люди выражают то, что им понравилось, да? Итак, а, тут история роста отображена, тут самые комментируемые когда-либо, тут то есть самые просматриваемые, а тут самые комментируемые. Так, дальше. Ну, источник также мы можем посмотреть, да? Так, проходим дальше. Оптимизация. Так, ну по оптимизации сейчас разбирать не будем. Единственное, что могу сказать. Тут показано с левой стороны те хэштеги, которые мы используем. То есть это те хэштеги, которые я когда-либо вбивал. То есть если хэштег более жирный, соответственно, я его вбивал чаще. Использовал чаще. Если хэштег обычный, то значит я его использовал ну, не так часто. Но если хэштег выделен, то это значит, что он с этой категории. Это категория самых раскрученных хэштегов. И в основном это, естественно, хэштеги на латыни, то есть на английском языке. Потому что все-таки Инстаграм это за границей, соцсеть к нам пришла из-за границы, из США. И дело в том, то что если вы ведете аккаунт на русском языке, то вы ставите ограничитель. И ваш Аккаунт в Инстаграме видит только русскоязычная аудитория. Но если вы свой Инстаграм ведете на латыни полностью, и в комментариях, и хэштеге, то ваш аккаунт видно по всему миру. Но это вам уже решать, на каком языке его вести. На самом деле, я веду Инстаграм, в первую очередь, конечно, не для привлечения а в первую очередь для удовольствия, поэтому он на русском языке. А для бизнеса я использую отдельный аккаунт. И вам тоже советую для бизнеса использовать один аккаунт, а в личных целях другой, чтобы не смешивать. Так, ну, в принципе вот и все по аналитике. Все, что мы могли посмотреть, мы посмотрели. А теперь, значит, второй сервис по раскрутке. Я исследовал полностью от и до все сервисы, я проходил тренинги и могу с полной уверенностью вам заявить то, что самый лучший на сегодняшний день раскрутчик – это bootup.me. Boot Ссылку на него я тоже укажу. Тут есть бесплатный тестовый период и есть платный. Uh, Но ну, на самом деле, если смотреть на платный, то, вы знаете, это довольно-таки, в принципе, дешево. Тут такие цены, как 800 рублей в год, 300 рублей в год, 500 рублей в год, то есть все довольно-таки дешево. То есть, я думаю, 500 рублей в год за раскрутку в Инстаграме можно заплатить, потому что этот Инстаграм может э, поставлять клиентов пачками. Но для этого, естественно, нужно ввести Инстаграм. Как ввести, откуда брать контент, как создавать контент, об этом я расскажу в следующих видео. Также, где брать фотографии, профессиональные фотографии абсолютно бесплатно. Это уже в следующем видео. Итак, давайте я вам покажу, как это вообще работает. Угу. Так, ну... Во-первых, сразу скажу, для того, чтобы делать раскрутку в BootUp.me, да, в этом сервисе, нужен такой браузер, как Mozilla. Он работает именно на Mozilla. Я уже подготовил. Значит, вот мы в Mozilla. Тут для того, чтобы запустить раскрутку, нам нужно зайти в Icon Esquire, зайти в свой аккаунт. Ну Вот, к примеру, смотрите, вот этот аккаунт у меня по цветам с бизнесом связан с цветами, да? Тут на нас подписано 1131 человек. Ну, там 33 поста, и на 5500 людей мы подписаны. Итак, значит, как это делается? Я смотрю, тут каталог, значит, выбираю параметры. Так, сейчас я, к примеру, хочу подписываться на людей. Вообще, кстати, как раз ну, вообще идет раскрутка, в принципе. Что происходит? Вы запускаете BootUp.me. Я объясняю. Это просто робот, который за вас заходит по определенным параметрам на другие страницы людей, также в Инстаграме. И робот за вас ставит лайки и подписывается на людей. Люди взамен отвечают, некоторые симпатии, некоторые не отвечают, и подписываются на вас. Потом вы, значит, что делаете? Вы включаете робота на ночь, и он всю ночь, пока вы спите, работаете, он, значит, будет за вас лайкать, он будет подписываться на людей, люди будут подписываться на вас, вы ставите ограничитель, там, по хэштегу, к примеру, по Уфе, там, или по Москве только, да, или по хэштегу, там, я не знаю, там, beautiful, красота, или хэштегу, там, если у вас связаны какие-то товары, там, с машинами, то название машины, да, и люди подписываются на вас. После этого конверсия, естественно, тут где-то, ну, процентов 10-5, это очень хорошо, на самом деле, то есть, если, к примеру, вы подписались на тысячу людей, при 10% конверсии на вас подписалось 100 людей, да. В принципе, в месяц 30 дней, то есть, за месяц вы еж... ну, каждую ночь подписывались тысяч людей за месяц вы подписались на 30 тысяч людей на вас подписалось если в день подписывается 100 человек примерно да то на вас подписалось 3000 людей дальше что мы делаем также мы запускаем робот антифоловер, что это значит ан анти точнее да это когда робот отписывается то есть после того как мы подписались на эти 30 тысяч а на нас подписалось 3000 Мы начинаем от 30 тысяч отписываться от всех обратно. И таким образом, мы получаем большую аудиторию, которая подписана на вас, и вы получаете абсолютно хорошо раскрученный контент. Это канал в Инстаграме. В принципе, все просто. Так, сейчас покажу, как это работает. Так, сейчас запустить бутап-панель. Так, запускаем бутональ панель, войти. Так, значит инструменты, Инстаграм, Про, Лайкер, к примеру, да. Так, ну вот смотрите, на данный момент я запустил Лайкер ленты. То есть видите, у меня стоит ограничение по времени. Каждую минуту он ставит лайк. То есть людям. И тем самым люди отвечают взаимностью и ставят мне лайки. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, автоматизация про. Так, сейчас покажу, что это такое. В параметрах, смотрите. Это лайк и подписка. Как раз про то, что я говорил. А можем ставить просто лайк, просто подписка или лайк и подписка. Выставляем а, по, к примеру, по, можно по популярным, можно по моим лайкам, можно по хэштегу. К примеру, хэштег ставим Москва. И люди, которые ставили хэштег Москва, которые фотографировались в Москве, будут попадаться к нам. Причем, естественно, это фотографии, которые загружены были в последние пару там секунд, пару минут. да, То есть это актуально. Количество профилей ну, на ночь не надо много, там, к примеру. 300, ну ладно, давайте 1000, как я говорил, поставим. Максимум можно ставить, по-моему, 3000. Выбрать профиль в случайном порядке. Можем не выбирать случайном порядке, как сами хотите. Дальше нажимаем «Сохранить». Ну и все. Нажимаем «Play», «Boot up». И выполняется, и робот начинает за нас работать, значит. Сейчас я покажу, как это выглядит. Он сначала анализирует. Так, сейчас, секундочку. То есть вот, все, пошло. Он загрузил первые 20 аккаунтов. Через 8 секунд он подписался на первого через 8 секунд он подпишется на второго, через 8 секунд на третьего, и так постоянно через интервал. Советую интервал ставить где-то 70-80 секунд для того, чтобы администрация Инстаграма не поняла, что это робот, а думала, что это живой человек. Смотрите, не переборщите, чтобы вас не забанили в Инстаграме. Потому что Инстаграм это единственная соцсеть, где если вас забанят, уже бан снять нельзя. Спасибо за внимание. С вами, напоминаю, был Вахитов Артур. Есть ссылка на меня в блоге, как в Инстаграм, так и в ВКонтакте. Пишите мне ВКонтакте. Там я бываю чаще всего. Если у вас будут вопросы, с удовольствием отвечу. Всем пока!